Друзья, а как вы думаете, что нам может помочь, играя в пользу? Всем привет, кто зашел на мой канал. Я очень рад вас видеть, что вы заходите, смотрите, лайкаете, пишите комментарии, задаете вопросы по возможности. Если я знаю, я на них отвечаю. Если нет, то нет. И сегодняшнее видео я хотел сделать более таким как информативным видео для вас. Какие же удобства мы можем создать себе в покер, когда мы играем. Это в основном будет касаться тех любителей, кто играет тт турниры Данное видео я, в принципе, уже, наверное, как-то год об этом думаю. Стоит, не стоит. В принципе, такая вот такая неординарный такой инструмент, скажем так. Но тем не менее, в течение года, играя, как я сказал, тт турниры мне очень хорошо это помогало. О чем я хочу сказать? Дело в том, что каждый час в турнире, когда мы играем 55 минут, потом нам дается 5 минут перерыв. И турнир бывает затягивается очень надолго, там 6 часов, 8 в среднем. Но если вы доходите до финального стола, то я думаю, там около 10-12 часов вам надо будет сидеть у компьютера. Я скажу по своему опыту, что это не так легко выдерживать. Это время, но тем не менее, можно это отнести как к работе, и она немножко затянулась сказать. И э, сейчас у нас как раз жара, мы ходим в душ, бывает, э, садимся за стол покушать, у нас всего лишь 5 минут. Бывает, что из своей практики я, бывает, кушаю прямо за столом, за игровым, потому что 5 минут мне не хватает, там поставил кофе там или еще что-то. То есть у вас 5 минут времени. Чем я себе улучшил это дело, так сказать, я купил э, вот такие вот часы. В принципе, мы когда идем на 5 минут, мы смотрим на время, но мне это было неудобно. Э, стрелка часовая постоянно шла, я посматривал там или электронные часы взял. Мне было неудобно просто, ребят, честно. Ну да, 5 минут я там выдерживал. И я заказал на Алиэкспресс вот такие песочные часы очень удобно, в течение года, говорю, я уже практикую, хорошая вещь, куда бы вы ни пошли, вы просто взяли их перевернули, как вы видите, песочек сыпется, и я вот все думал, сколько, насколько мне брать времени, на 3 минуты, на 4, на 5, там. но я пришел выводу, что на 5, песок вот этот, когда опускается, почти его уже мало остается, то есть это у нас сигнал, что нужно брать с собой, там, я не знаю, еду там кофе что вы хотите полотенце если из души вытираться как-то уже за столом поэтому друзья э -э, рекомендую конечно приобрести просто попробовать они там что-то пределах 350 рублей не так дорогие но я думаю что вам поможет при игре в покер вот не холд и менеджер два там я не хочу об этом говорить там не тейбл нельзя вот именно о часах Поэтому, друзья, пользуйтесь. Ну, я не знаю, ссылку я не буду давать. Я думаю, часы пятиминутные, я думаю, везде найдете. Поэтому все, всех благ желаю. Увидимся в следующем видео.